что я сейчас предлагаю на секунду закрыть всем глаза на минуточку прям сразу начинаем работать сделать глубокий вдох глубокий вдох задерживаем дыхание выдох глаза закрыты и начинаем улыбаться просто начинаем улыбаться Сейчас все подумайте, допустите и осознайте то, что сегодня вы соприкоснетесь с собой настоящей, с собой древней, с той частичкой своей души, которая существует из начала времен. Может быть даже из начала тех времен, когда мы все с вами были лунными женщинами, представителями Луны. Продолжайте улыбаться и просто представьте сейчас, как каким-то волшебным образом божественная женская сила, проявленная во Вселенной, начинает ярко проявляться в вас. И постепенно клеточка за клеточкой наполнять вас памятью о том, кто вы есть, кем вы были с самого начала времен. кем вы были, каким даром владели, какой свет изначально в вас присутствовал и как вы могли одним взглядом зажигать звезды, освещать путь. Вспомните это сейчас. И пусть откроется память вашей души. Пусть восстановится ясное видение, кто вы. И пусть наполнится любовью ваше сердце. Светом Творца Солнца Ра. Светом богини-матери луны, ма. И пусть их божественное соединение сейчас в любви проявится в полной мере в тебе, как в чуде, в богине, в чудесной девочке, которая пришла в этот мир, родилась, выросла и стала прекрасной женщиной себя. И позвольте этому воспоминанию охватить все ваше поле, всю вашу ауру, все ваше тело. Сделайте глубокий вдох и выдох. и из этого состояния скажите реализующую мантру слух и громко я назовите свое имя как женщина луны взываю к высшим силам когда луна так сильна. Пусть все болезни и несчастья пройдут мимо и не тревожат меня больше никогда. Я изгоняю из себя и боль и слабость. Я изгоняю неудачу и несчастье. И я прощаюсь с тем, что не приносит радость. И запрещаю возвращаться. И я трижды изгоняю все плохое. И пусть всегда теперь все будет по-моему. С благословения высших сил и богини Луны. Я, лунная женщина, подтверждаю это, прошу и принимаю. Глубокий вдох и выдох. Следите свое состояние сейчас, насколько оно поменялось. Какие изменения вибрации пульсации пошли по вашему телу?